Всем привет, вы на канале Играй Дрон, и сегодня играю в игру Роблокс. Итак, поехали! Так, друзья, идемте проходить эту карту. Так, проходим вот так вот. А, не падает здесь. И чуть не упал. Теперь здесь проходим. Так вот, проходим, ребят, отлично. Теперь здесь нужно прыгать вот так вот. Прыгаем, ребята. Вот я прыгнул. Так, теперь здесь проходим. Так, прошли, ребята. Теперь здесь вот нужно пройти. Здесь прыгать нужно. Так, я чуть не упал. Вот все, я прыгнул. Теперь здесь нужно опять пройти. Здесь, в принципе, легко. Так, у вас, вот, все, должен пройти сейчас. Все, я прошел. Теперь здесь нужно проходить Вот, проходим Так, все, я прошел Проходим так, осторожно Прыгаем еще раз И прыгаем, наконец-то, все Теперь здесь нужно нам прыгать, ребята Так, прыгаем вот так вот Так, я чуть не упал Так, ребята, опасно было Все, я допрыгнул так, теперь здесь можно пройти. Так. Теперь давайте здесь пройдем сейчас. Пройдемся. Так, друзья, давайте проходим. Проходим, отлично. Вот, прошли почти. Так, друзья. И последний штрих. Все, мы прошли здесь нужно. Все, почти прошли. Все, мы прошли. Так, и здесь проходим. Все, прошли, ребята, отлично. Здесь проходим. Проходим, проходим, проходим. И проходим. Все, прошли. теперь здесь. Нужно пройти... Так, вот, все, прошли, отлично так, Здесь нужно пройти Вот так вот, все, прошли Здесь так же самое Вот Я прошел Теперь по этой трубе нужно пройти Проходим, вот так вот, отлично, ребята Проходим, проходим Так, вот так вот, проходим но. Ребята, давайте еще чуть-чуть осталось прыгать Так, проходим, проходим Все, мы прошли Теперь нужно здесь по этим шарам прыгать Прыгаем Прыгаем Прыгаем И последний раз прыгаем, все Теперь здесь нужно прыгать Так, все, здесь прошли Здесь прыгаем теперь. Все. Теперь здесь нужно. Прыгаем, прыгаем, прыгаем и прыгаем. Вс, я допрыгну. Впереди, давайте прыгаем. Вот, прошел. Там еще много. Заходим. Прошел. Здесь нужно проходить. Так, друзья, проходим. Вот все, не упала. Прыгаем. Лично все, я допрыгну. Теперь здесь нужно ребят так теперь здесь нужно пройти давайте проходим проходим почти прошел вот я уже прошел практически все прошел теперь здесь нужно все прошел Так, сюда, сюда сюда и сюда все здесь теперь прыгаем так, чуть не упал все, я прошла так. теперь здесь проходим, ребята и здесь теперь нужно пройти так, проходим отлично отлично я это пройду. Все отлично, почти прошел. Так, теперь это проходим. Да, давайте мы сможем это пройти. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был, как всегда, я Андрей. Всем удачи и всем пока!